День приема, среда, четверг, пятница, люди собираются и идут в кассу. Ну, вчера, когда по радио рассказывал, я говорил, что так как мы всех, когда-то ходили на демонстрацию с красными флагами, то тут все сейчас идут в белом. вопросы их зададут на португальском ну и соответственно обратно переведут. В 2008 году мы сюда приехали. Первый раз? Первый раз. А до этого ты вообще ничего не знала об, об этом, этом месте? Об этом разе нет ничего. Но я всегда знала, что то есть мой муж, он врач, у него были отдельные представления о том, что это патология у него и это неизлечимо. А... Ну вот это как раз интересно, да. потому что ну, то, что здесь происходит, многим будет непонятно в том плане, что... Как это происходит? Это, это непонятно, в общем-то, фактически э, врачам, которые mm -hmm. сюда приезжают, потому что те пациенты, их, этих врачей, которым были поставлены в общем, диагнозы, не оставляющие никаких надежд mm -hmm. после посещения вот этого места, возвращаются практически здоровыми. Mm -hmm. То есть они этого не понимают. Mm -hmm. Ну, естественно, вообще никто этого не понимает. Ну, мало кто, будем так говорить, этого понимает, не понимает. И получается, что твой муж, в принципе, он тоже этого ничего не, не знал. Нет, в тот и... момент Он не был готов. Uh -huh. понять это. И когда я мы с ним начали обсуждать эту тему, то есть он, так сказать, это неоперированный неоперированный опухоль, которую нельзя оперировать. То есть она в таком месте была, где без, без повреждения таких витальных органов ее нельзя было вырезать. И то есть единственное, что осталось, это химиотерапия. На химиотерапии он был полтора года. Потом сказал, что все я это делать больше не могу. И это не первый раз было, да? Это не первый раз было. Но со мной это было первый раз, конечно. Угу. Из-за этой химиотерапии он еще получил инфаркт. А. Потом у него были тромбозы. То есть практически эти до приезда сюда в 2008 году, в эти полтора года мы провели в больницах. Вот. И я ему все это время говорила, что тебя вылечит только Бог, тебе нужно открыться духовно, тебе нужно искать духовной помощи, потому что это тебе поможет. А как ты это самочувствовала? Да, вот почему же... ты ну, так это... говорила? Ну, потому что я всегда интересовалась духовностью, это меня всегда интересовало, я была задействована этим, энергетической работой, что для него было очень чуждо в то время. И то есть мне нужно было провести с ним полтора года полиэт работы. Mm -hmm. Подготовить его, я считаю, его душу, чтобы он мог понять, принять это благословение. Джон Джонах всегда говорит, что если есть на то воля Бога, то любая болезнь она Понятно. Если есть воля Бога, конечно. Их воля души. То есть у нас у всех есть свое свободное право решать сами себя. Если хотим лечиться или не хотим. Если хотим, у меня то был опыт, то излечение всегда возможно в любой стадии, если кто-то хочет. Мое видение. Один раз я была с ним на Пасху. Мы были в больнице, и я сидела рядом с ним. Он принимал свой флакончик химиотерапии. Это и... в Австрии, да? Да, в Австрии. Да. Мы живем в Австрии. И значит, я... я сидела всегда с ним, молилась. Я посылала ему свет. И в тот момент у меня что-то, мне явилось такое видение. Я увидела Христа и рядом с ним Марию Магдалину. И они мне сказали, что мужа мой, твоего вылечим. Это было очень сильное видение. Они сказали, его он вылечится. И я записала это все. Значит, поверила, конечно, я и так знала, что его вы всегда вылечить. Я была всегда уверена, что я не знала как, но вылечится. И значит, это было в апреле на Пасху. И потом в июле мы узнали о Джона Фогта. Он смотрел телевизор, мой муж лежал, мы отказались от химиотерапии в июне, и он лежал на диване, смотрел телевизор, Discovery Channel, мы очень любит смотреть, и вдруг идет документальный фильм Джона Фогта, и значит, он, я наверху, он внизу, он мне снизу кричит. Не найди скорее сюда, быстро, быстрее, я значит, скатываю с лестницы, думаю, что случилось. Он говорит, я еду в Бразилию, мы едем в Бразилию, я говорю, почему? Вот, вот этот человек говорит, меня зовет. Я думаю, ну все, плохо. Я смотрю этот фильм, я вижу Джона Овкорд, он стоит перед... То есть, то есть с ним совсем, ты подумала, да. с ним совсем плохо? Да не стоит, на что год, но я посмотрела этот фильм, я вижу, что он там людей лечит, и я поверила в это, конечно, я была открыта к этому всему, и говорю, хорошо, раз ты открылся, я тоже, конечно же, поеду. Сначала мы послали фотографии сюда, мы получили таблетки, принимали их месяц, вместе, нет, я не принимала, он принимал, и потом в сентябре мы приехали. Вот, и мы приехали с группой американской, присоединились к ним. И значит с этого все началось. А потом это было в сентябре, и уже в ноябре мы вернулись первый раз группой. Огромная группа очень тяжело больных. Вот, и Желт привез их совершенно на добровольных началах. Uh -huh. Он привез их всех сюда. И с этого началось и а, лечение, оно, я хочу сказать, оно не всегда однозначное. То есть люди приезжают сюда, они думают, что их вылечат. Их... Нет, конечно, это хорошо, что они думают, что их вылечат, так надо думать, но. Они думают, что они пришли сюда на две недели, подошли к энтити, подошли к духу, к сущности, и он их сразу вылечит. Но это не всегда так бывает. Это всегда зависит от самого человека, его работы, внутренней работы, нашей духовной работы. То есть это сидеть в карантине, это очень важно, потому что мой муж был прооперирован духовно один раз. И все остальное, что его лечило, это... Он сидел там, он медитировал, медитировал, медитировал, медитировал. вот эти entity, которые переводятся как духи, да, на русский сущности, язык, духи. сущности, да, и они также еще называются ангелами, да, поскольку они... Ну, смотря как и ангелы, конечно, не все ангелы, есть в сущности, есть духи, есть ангелы, это разные вещи. Угу. Ну, имеется в виду те ангелы, которые нас хранят, которые а, нас защищают, пометили, да, да, да, которые нам помогают, да. да? да, да. А, вот. И то есть сам Джоа... Угу. Он Джановгад, он, в общем-то, не имеет никакого ни образования, так да, то, что он, мы читаем, да, он, не он не врач, естественно, не, не имеет никакого врач, отношения. Он, он всегда говорит, я простой человек из Гояс, это штат Гояс, где мы находимся. Я родился в католической семье. Я не имею медицинского образования. Я являюсь инструментом Бога, я принимаю в себя этих сущностей, которые лечат, лечат Бог, я никогда никого не лечу. То есть он является медиумом? Да, он медиум, он, он всегда утверждает, что он никогда никого не лечит. А вот эти операции, которые мы видим в кино, вот то, что да. мы видали на Discovery Channel, да, да и которые мы видали там в других mm -hmm. фильмах, и вот то, что тут происходит mm -hmm. иногда, это вот как бы получается как бы шоу какое-то или нет? Или mm -hmm. это? Mm -hmm. Нет. нет это Почему кого-то он выводит сюда на сцену, кого-то mm -hmm. кого э вот эти entities как бы лечат сами. Ну вот mm -hmm. мы сами были вот э через эту операцию как бы прошли, но mm -hmm. э поскольку мы первый раз, mm -hmm. И как-то мы не очень-то представляем вообще, как это происходит, то есть какие вот стадии, какие тут вот uh -huh. что что вот происходит, когда человек сюда приезжает. Uh -huh. ну, что происходит, когда приезжает? Во-первых, это не шоу, это а физические операции, они для тех людей, которые э, хотят увидеть физически, что что-то было вырезано, удалено, как это происходит. То есть они. Э, тем, которые мало верят или не верят, это просто доказательство того, что эта сила Бога она лечит, потому что люди стоят там, он их режет, он их них так просто буквально похоже на то, как будто закалывает этими ножницами, они идут глубоко в нос, что в принципе, если бы это сделано было в больнице обычной, то они были давно бы мертвы. То есть он это все показ для того, чтобы показать, что это действительно правда, и люди они не чувствуют никакой боли. Они не чувствуют никакой боли, никакой, никакого дискомфорта. Им это... Они даже говорят, что они видят приятное видение, им это нравится. Вот. И что происходит, когда люди сюда приезжают? Они, конечно же, приезжают и в первую очередь идут к... на показ, идут к Entity. Они идут к сущности, и он решает, что им надо будет дальше делать. То есть, либо им надо будет операцию либо он их посылает сидеть в каранте. Карант это энергетический ток. Эти люди, которые сидят в комнате, они медитируют, они создают энергию. Эта энергия тоже идет от самой сущности и от людей, которые там медитируют. И значит, или же кристальные кровати, которые сзади нас здесь находятся. Есть еще святой водопад. То есть методы лечения они комплексные разные. Это все решает сущность. Это сама вот эти сущность. вот комнаты, да? Да, пронумерованные вот эти, да, да? да там находится этот э, духовный такой аппарат Это кристальные кровати они представляют себя обычную кровать и на одни инструмент 7 э, кристаллов разного цвета они светятся и они прочищают наши чакры а как это Каким образом это все энергия, происходит? Там присутствует, там энергия, там да? тоже присутствуют. Там тоже Они тоже нам. Да. Ага, они тоже там да, они работают, работают, да. да? да они работают. То есть, как бы вот эти вот аппараты, вот эти вот угу. кристаллы, которые да. направлены угу. на все семь чакр, все, все, да. семь там этих да. стоят угу. кристаллов, и они каждый цвет имеют, они направлены. То есть, фактически, это как бы просто через них entities, они тоже работают на. На, на, на людях, угу. но через эти кристаллы, да? да совершенно верно, да. Угу. Да, через эти кристаллы. То есть эти кристаллы, они энергетически заряжены, через них идут энергия. Угу, понятно. А вот э, кому-то, допустим, вот мы приехали, нам было рекомендовано, не то что рекомендовано, мы стояли в очереди, угу. и потом вдруг сказали, а теперь кто хотят идти, даже первый раз, угу. то есть идите на операцию. Угу. Ну, мы решили, что пойдем на операцию, хотя совершенно не представляю, что за операция, и что нам надо оперировать, непонятно. Вот. А, Но ну, мы туда пошли, да. нас куда-то завели в какую-то комнату, и мы сидели, говорят, закрывайте глаза и ждите. Вот. Мы сидим и ждем, когда операция будет, и что-то мы как-то не очень там почувствовали. Так вот, что это такое, вот как это происходит? Да. Но это происходит так, значит, все сидят в комнате и закрывают глаза, и начинается духовная работа. У каждого есть, так сказать, своя духовная команда. Тех сущностей которые над вами будут работать они знают зачем вы пришли что вам надо они будут над вами работать то есть они могут там физически что-то там оперировать какие-то органы то есть нам не надо говорить чем мы больные где у нас там проблемы <сёк> там, нет, там, нет они знают ну вы конечно же наверное знаете сами у вас есть вопрос в вашей голове не вы могут они его Я... могут Понять. То есть они его как бы считывают, да, но мы считают. никому не рассказывали, как к доктору мы приходим, да -да. доктор говорит, э, что пришли, а, а мы говорим, у меня вот тут вот болит где-то в каком-то месте. Потом мы приходим От... в год, э, мы есть, ничего не говорим? К сущ... Нет, мы приносим вопросы. Допустим, идем с переводчиком к нему, и оби... у меня там написано, что у меня там, допустим, то-то и то-то болит, помогите мне, пожалуйста. Он это знает, но он еще видит другое. Он видит, что было, так сказать, причиной этого всего, что было раньше, что было в этой жизни, что было в прошлой жизни, и что будет в будущем. И он это все может комплексно лечить. То есть а... не отдельный симптом, который только вы знаете. Ну, знает сам, сам он работая столько, или точнее не то, что работая, а, наверное, сущности работая с ним через него, да. наверное, он сам уже... Что-то да. уже сам может, как бы сам по себе. Ну, Джоао. Жуао, нет, он не лечит. Жуао он не сам лечит ничего. Никого. Он всегда говорит, я никого не лечу. Он находится в полном трансе. Угу. Он медиум полного транса, то есть он абсолютно бессознательный. То есть он, он даже не помнит, то что он делал, нет, он не помнит, находясь его в этом состоянии. Нет. Да, его ну, вот нет. мы видали одну такую операцию, угу. а, и он вышел то есть как-то все засуетились, uh -huh. до этого кто-то там рассказывал на сцене, причем, чем он рассказывал, мы ничего не знали, потому что это все на португальском да. происходит, а потом что-то все засуетились, uh -huh. и мы уже поняли, что это сейчас произойдет. Да. Вот, и выходит уже да. Джан Авгат, с ним выходят uh -huh. его ассистенты, и, вот, и он ведут какую-то женщину, ставит ее к стенке, и что сейчас произойдет, и он с какими-то длинными ножницами. И что-то такое там начинает происходить. Так вот, до этого... Он взял э, какого-то вот человека, и они стали вместе молиться, угу. или принести да, какую-то да, молитву, да? да? да, да, да. Вот, э, то есть она как бы вот эта молитва угу. приводит его в состояние вот этого транса, угу. и в него вот эти entities входят для угу. того, чтобы сделать эту операцию, угу. правильно? Да, это подготовительная молитва, она называется пресадикарита. Если перевести дословно на русский, наверное, не имеет смысла. Но это молитва благотворительности и любви. И mm -hmm. она очень красивая молитва. Я ее, кстати, принесла с собой. Если вам интересно, Да. Я ее тоже часто читаю. Вот она у меня здесь. Вот она. Вот эту молитву он читает, и где-то в процессе... Э, зачитывание этой молитвы Он инкорпорируется Что значит инкорпорируется Это значит его сознание покидает его тело И в него ходит другая сущность В него ходит э, другое сознание Посланник света Который будет проводить духовную работу и э, он стоит, он держит руки других своих помощников просто чтобы держаться, потому что эта энергия очень сильная, Ему нужно держать равновесие, очень а, сильная энергия. И, и, и также есть. они помогают ему энергетически тоже. И это идет такой через него, и он сразу же меняется. А еще вот я читал о том, что в общем-то не только он, он главный, как бы медиум, да, да. но еще рядом с ним находится еще есть медиум. Да, вопрос. него да? сидят медиумы, всегда в карантине вокруг сидят люди, которые они здесь обучены быть медиумами, они здесь работают долгое время. Они тоже, они тоже, так сказать, они э, повышают эту энергию. Угу. Они, они тоже медитируют, то есть у них очень сильные. То есть, то есть он не один, а и, то, и сущность тоже не одна, там тысячи разных сущностей. То есть есть главная сущность, которая в теле его присутствует, и у нее есть своя команда, которая состоит из тысячи и тысячи духов, которые работают над всеми. То есть он никогда не один. А вот там, опять же, вот в этом гайде, который угу. на разных языках есть, который продается, вот мы один приобрели, и там написано, что здесь даже присутствует... Дух царя Соломона. Да, да. Он очень редко, но иногда, очень редко входит в тело медиума Жуа. Очень редко? Очень редко. Последний По раз он... определенным Шо? числам? Нет, он был э, зимой, когда я здесь была. А как, он... как мы а, это знаем? А Или как ты это он, он, говорит. Кто? он Говорит. Ну, так сказать, он говорит сам. Самая сущность, что я король, я царь Соломон. Через, Жуа, через медиума через... Жуав через Джона в год, и последний раз, когда он инкорпорировал царя Соломона, это было 20 лет назад, то есть это редко. Хм. Было бы неплохо Да, да. приехать, да. но, к сожалению, мы Пообщаться? не можем заказать заранее. А, это, это трудно, да. А если молиться, можно? Молиться, но вот у нас есть, допустим, здесь сзади есть картина царя Соломона, и это является порталом этой. Дверь к нему, можно с ним медитировать, он поможет, можно с ним говорить. Моя семья, который день 24, дюйма, это его с он делает 28 лет. Спасибо. В имя Бога, я хочу поблагодарить всех моих братьев, за субтитры, за субтитры, за субтитры, De cobra mais barato. E a paz de Deus esteja com todos. Quero que os irmãos me perdoam. Não é a franqueza, que eu estou sentindo que está machucando os meus irmãos que de tão longe. E a gente está. Faça abertura de trabalho. Meus irmãos, vamos todos agora nos concentrar para fazer a oração inicial de hoje à noite, brothers and sisters, que bring our hearts to the Almighty God, our beloved Father and Divine Mother, todos juntos rezando a uma só voz. Pai nosso, que estás no céu, o poder e a glória para sempre. Ave Maria, Субтитры Just a second, just a moment. монда, джаста монда, джаста монда, джаста монда, Eu sou o doutor Augusto de Alguém dos filhos de Palmar, um remédio que já foi preparado para ser operado. E a senhora era visível em várias coisas. <sírie> Olha de longe que você vê. Passa assim. Olha que você vê o sinal aparecer aqui. Ó. O lugar que pode ser a o lugar não pode. É o santo do Sim. <risos> Augusto, uh, aquele irmão que está vindo na casa, que é a primeira vez ou a segunda vez, não tem importância, que tenha fé em Deus, que queira ter uma cirurgia, ele convida, e pode entrar para a sala de operação. Uh, Dr. Augusto, invite everybody, if you wish to have your operation, doesn't matter if you're first time or second time, no problem. If you wish to have an operation you can go inside now. That's okay? c'est brûlé je sais pas, est-ce qu'ils font brûler leur chien Ouais, ils font brûler leur chien c'est possible, ils n'ont pas un truc comme nous pour les maîtres ils sont jolies je ces cas. petites filles oui j'aimerais ça ils commencent à se mettre au sol, se vocês tiverem sucesso e que todos nós possamos sentir que esse é o melhor dia de nossas vidas, uma sala <tos> e que está sendo, a o seu amor. Um médico quiser acompanhar de perto pode. If there is any doctor that wants to look Base all the Entrar, para ser operado por... as pessoas que querem entrar para a operação deixem o espaço descruzem os braços carregar Graças a Deus. Спасибо. Dr. Augustus sagt, er soll операцию. 9 Tage examen machen. Und das ist nicht The doctor Here. de medicina, es que ele uh, há qualquer um. A hora que uh, uh. a pessoa se prepara, yes, no respira. <laughs> É os dois, não só. Você pode carregar. Está operado. Agora pede ela para falar para.